Что касается моей первой работы в качестве главнокомандующего, я обучу Зараки Кемпача искусство убивать. Для нас очень важна сила капитана Зараки. Даже же сам Генрюсай бросил за обучать его кенда после одного дня тренировок. Так нельзя. А если он станет еще сильнее, то кто сможет его смирить? Если все останется как есть, общество душ не переживет следующего вторжения. Видимо. Я получил разрешение. Хади, я хочу поручить тебе обучение капитана Зарах. Первое ⁇ Кемпачи. Унохана Ячиру. <звы> Удивительно, что тебе удалось получить разрешение на использование этого места. Это приказ главнокомандующего. Сейчас у тебя нет силы. Именно поэтому я решила, что это место подойдет лучше всего. Да. Я так и подумал, если выиграю, стану капитаном, а если нет, преступником. Сегодня ты довольно много говоришь. Мне нравится, когда ты молчишь. Единственная рана на моем теле, пока я слышу твой голос, начинает вопить во весь голос. Не думай, что сейчас кричит, только лишь твоя рана. Прости, что мне пришлось так поступить, стой. Ты открыл искусство убийства. Один из вас должен будет умереть. Я это хорошо понимаю, Нуньи. Киана, капитан, Унахана. Похвалю тебя за то, что ты с самого начала снял свою повязку. Однако после того, как ты ее снял, ты достиг предела своей силы. Слабо. Ты машешь мечом одной рукой, а второй совершенно ничего не делаешь. Пользуешься с такими грязными трюками, чтобы ранить меня. Мне не кажется, что ты наслаждаешься сражением. Это а и довольно сильно изменилось с тех времен, когда я восхищался тобой в нашей прошлой битве у меня не хватило времени на то, чтобы использовать трюки. Ты хочешь сказать, что я стал слабее? Деревья, насекомые люди. Это ничем не отличалось от того, чтобы махать мечом в темноте. Но в схватке с тобой я впервые почувствовал страх. Впервые смог насладиться битвой. И неужели прямо сейчас я умру от твоей руки, так и ни разу не долев тебя? Черт, побери. Что случилось? Похоже, что ты мгновение потерял сознание. Неправда. Что это было? Черт, нет времени на раздумья. За Раки Кимпачи ты не умрешь. Каждый раз, когда ты оказываешься на грани смерти, ты становишься сильнее. Это и есть главная ошибка, которую ты навязал себе. А также... Это мой грех.